по центру. Только с нашей стороны туда прям не едем. Стшки здесь. Елочка пробежишь. Серега на отстреле там стоит. <говорит> Наш елочку лучше нам. Ну ну, я поехал с вами. А, так он вот так с вами едет, ребят. Я стою вот здесь, я стою вот, горку. Что? В что ли, пошли? Я Свете. Нет, Так, ребята, 5 секунд и арта готова. Ой, не едь туда. туда Я не пойду уже? Нажать? Туда не надо. Ну, Может могут вообще вот еще закидать. помочь? Серега, артой Ну подожди, пусть они кому-то накопится. Там накопились глатяж стоят да. Да, там попал неплохо, да? Да. попал Я понял, понял всё объекты Там вообще много Да тут все, вот тут вот стоит Уходи, чуть Сейчас отсвечусь ну, Там преимущественно, вот на 4-м, 5-м, 6-м квадрате, ребят, все в основном Да На пошел. Да, я млеко Да, я млеко сберу. Да, я млеко сберу. Да, я млеко сберу. Да, я млеко Да, Да, я млеко сберу. Да, дал все я к Серега его крутить будет да Серега его в жопу убьешь поеду про посмотрю если не раздает тоже то попал там, там не просто там нет блин Трень какая-то, вот. наверное, есть. Сволочь. А. 44-ка одна осталась. Ребят, помощь нужна ему. Нихуя себе сухо. Ром, забирай его быстрее, а то сзади Что заходит там? тебе уже. Да ну нахуй! Я прям на него вылетел, блядь. Ром, сзади тебя. Серега, помогай! был Эх ты, а! Ребята, сзади лист целый, фактически. Глист? Да, Глист. На захват. Нихуя себе, блин. Вот... А, он какой целый, ты чё? Да хули, Серега, один раз въебет, блядь, полфыденника хватает. Хули, у тебя трехсекундная информация, она уже устарела.